Вы тоже можете записать, кто Нажмите записать, вот, и, чтобы оно осталось. Вот так. так, итак, всем привет. Я в прошлом видео э, ну, видео на тему, как подписывать людей в бизнес. Ну, теоретически показал, рассказал, как это делается. Кто не смотрел, посмотрите. А сегодня я хочу показать схематически, как подвести человека к регистрации, как его зарегистрировать и подписать в компанию. И тренинг называется «Алгоритм спонсирования». Вы увидите, как я это делаю, вы увидите, как правильно это делать, и вы можете сделать анализ, что вы делаете не так, и подкорректировать, подправить. Окей. Так, я включу экран. Так, а микрофоны, пожалуйста, кто у нас э, на, на микрофончик нажимаете, вот просто выключить человека, у кого говорит, хорошо, то с организатора? так видно экран мой, да Итак, мы договорились что э, каждый из нас должен составить список людей до да? список без списка мы но ну, никак не можем дальше двигаться то есть список контактов у нас у каждого есть и что нам дальше делать вот как я делаю я расскажу то что как я делаю э, тот, кто говорит, у меня нет списка людей, это является неправдой, и список нужно сделать, написать его, потому что если мы не напишем список, нам не с чем будет работать, то есть можно заканчивать бизнес. После того, как составили список, нужно обратиться к человеку. Обратиться можно двумя способами. Первый – это звонок человеку. Если это ваш знакомый человек, к которому вы всегда созваниваетесь, общаетесь, разговариваете ежедневно или хотя бы там раз в месяц, раз в неделю, либо смс человеку написать. Вот смотрите, человек, которому вы три года не звонили и будете сразу звонить, он может вас не узнать и вы можете... Ну, он не поймет, почему вы звоните и так далее. Таким проще написать смс. И сейчас вообще в мире желательно... Ну, люди не хотят, чтобы им звонили. Люди э, все заняты. Кто-то на работе, кто-то в быту, кто-то еще где-то, кто-то у доктора, кто-то еще. И проще написать ему смс. Все спрашивают, говорят, э, дайте мне алгоритмы, алгоритм, э, ну, вот, э, заготовленные тексты, что, э, что отправлять. Смотрите, все... Пишите, и э, в звонке вы ваш текст – это от сердца. Самое главное, вы должны э, понять смысл, что у нас есть тема, э, в которой можно заработать деньги. И когда вы звоните человеку, либо пишете смс, вот как я делаю мой скрипт, я звоню, говорю, Сергей, привет, удобно, говорит, да, слушай, есть тема, можно заработать хорошие деньги. Либо, слушай, я знаю, где можно заработать денег. Слушай, Наташа, привет, удобно? Говорит, да, я к тебе по делу. Есть одна очень классная тема. Можно из дома через интернет зарабатывать деньги. В легальной честной компании без риска. Цель звонка – заинтриговать и вызвать интерес у человека. То есть, чтобы он спросил, а что это такое? Я спрашиваю, тебе вообще деньги нужны? Ну, банальный вопрос, все отвечают, да, конечно, нужны. Либо в СМС пишите, Наташа, привет, как дела? Чем занята в карантин? Вообще, как дела, Наташа, как дела? Она вам отвечает, и после ответа пишите, слушай, есть тема, можно заработать хорошие деньги. Тебе как, деньги нужны? И ждете ответа. И вот после того, когда человек вам отвечает, Ваша задача, чтобы человек, человека вывести на разговор, когда тебе удобно поговорить, желательно по видеосвязи, вайбер, там Skype, чтобы с человеком поговорить. Если человек не выходит и говорит, ты мне прав информацию, я посмотрю, тогда следующий этап, нужно отправить информацию человеку. Вот со звонком и смс понятно, да? После того, когда человек отвечает, да, мне деньги нужны, мы отправляем видео. Видео вот есть э, Варлама, Максима, мое видео есть. Вот смотрите. Первое, составляем, я рассказываю это и для вас, и для ваших людей, новичков, что нужно делать. Первое, составить список. Второе – это сделать звонок либо СМС обращение к человеку, и после этого нужно нам передать видео, чтобы человек посмотрел видео. Я всегда э, говорю человеку вот перед тем, как отправить видео, я желательно говорю: давай поговорим с тобой э, по видеосвязи, там когда тебе удобно и назначаю время. Поговорили мы с ними говорим: слушай, вот на видеосвязь выхожу. И говорю, слушай, Сергей, вот тема реальная. Меня сюда пригласил один хороший знакомый. Смотри, компания производит классные продукты для здоровья, детокс, снижение веса. Можно заработать хорошие деньги, работая через интернет в легальном честном бизнесе без риска. Давай поступим так. Я тебе отправлю видео, посмотришь его внимательно, там буквально 10 минут, а потом мы с тобой поговорим. Окей, то есть я видео передаю. То есть видео нужно передать правильно. Не просто человек. Вот многие допускают ошибку, написали список там. И Наташа, привет, лови видео, можно заработать денег. Во-первых, человек не знает, это спам, или, может быть, вас взломали, а может быть, это ссылка, на которую нажмешь, и у вас летит и Windows, и все пароли у вас заберут и так далее. То есть, человека нужно предупредить, спросить, вот есть список, выявить из этого списка людей звонком, либо голосом, слушай, есть тема, можно заработать денег, тебе интересно? Да. Вот эти люди, которые согласились, мы говорим, слушай, Давай с тобой созвонимся, я тебе все объясню. Вот, по видеосвязи в зуме Этим вы спрашиваете человеку, реально интересно это. Он выйдет с вами на зум на видео. Если человеку не интересно выйти на связь, ему значит и бизнес не интересен. Но если человек не хочет выходить на видеосвязь, не нужно его пытать, отправляйте ему видео 10-минутное, говорите. И перед тем, как отправить, он говорит, отправь мне видео да, или информацию. Вы говорите, если я тебе отправлю, ты найдешь 10 минут прямо сейчас вот посмотреть? Человек говорит, да, я сейчас прямо посмотрю. Окей, берете и отправляете. Если человек говорит, что я в 19 посмотрю, вот тогда я говорите, давайте тогда вам в 19 отправлю видео. То есть не отправляйте сразу... Потому что в д... наступит 19 часов, если вы забыли и не записали себе, что ему нужно отправить, то он вам позвонит и напомнит, если ему действительно это нужно. Ну, это проверка такая своеобразная. Да? Но на самом деле люди не перезванивают никогда. Нужно... Нам это нужно, в данном случае нам это нужно, не человеку. Нам нужно отработать человека. Отправить ему информацию. В 19 звоните, вы себе напоминалку ставите. В телефоне есть масса напоминалок. Вот я себе сделаю, поставил. Напоминалка в 19 позвонить Ивану Петровичу. Или отправить видео Марии Ивановне. Все, я не забываю. Либо в ежедневник записал у меня. Так, в 19 встреча с этим, в 20 встреча с этим. Этому отправить видео, у меня все записано. И отправляете, в 9, звоните человеку в 19. Ты возле интернета? Он говорит, да. Мы с тобой договорились, я тебе отправлю видео. Отправляете видео. Человек посмотрел. После видео, когда вы отправили видео человеку, это третий момент у нас в видео. После видео обычно появляются люди, которые будут покупателями продукции, либо они скажут бизнес. Либо они скажут, вот я поставлю, нет, им не интересно. Ну, таких большинство нет. Если человек сказал нет, вы просто вот я красная стрелка веду сюда, становите его в очередь и его не нужно удалять, потому что у каждого человека каждые полгода проходит переоценка ценности. Его удалять не нужно из, вас, из вашего списка. С ним можно поработать потом попросить рекомендации, через полгода обратиться, через год. Я вот сегодня пример приводил, как у меня девушка 16 -го года, 5 лет уже. Я вот с ней общаюсь, смотрю, она в Телеграме добавилась, а мне уведомление приходит, ваш человек добавился в Телеграм. Я ему опять информацию, он говорит, да, интересно, ищу работу сейчас, работу по найму. Вот таким образом. Здесь, если вы уже не новичок, опытный человек, после просмотра видео вы задаете простые вопросы. Ты посмотрел видео от начала до конца? Да. Что тебя заинтересовало? Продукт, бизнес, либо то и другое? И человек вам отвечает. Либо продукт, либо бизнес. И вы, в принципе, здесь я вот говорил сегодня, вот звонили ко мне несколько человек. Я говорю, вот у вас человек посмотрел видео. Задайте вопросы, посмотрел ты от начала до конца, что заинтересовало, продукт или бизнес – или то и другое, обычно всех интересуют и продукты, и бизнес. И человек начинает задавать вопросы. Вот если вы… Здесь нужно закрыть сделку. Да? Если человек говорит вам, ну, меня интересуют продукты, бизнес, тогда не нужно спонсора тревожить, а нужно спросить у него, у тебя карта есть, виза, Mastercard? Деньги есть на карте? Сейчас зарегистрируемся или вечером после обеда закинешь деньги на карту. И закрываете сделку. Не нужно никаких вопросов. Человек говорит, все, меня интересует бизнес. Это в лучшем случае, в идеале, таких меньше людей. Вы делаете регистрацию. Если человек говорит, я хочу попробовать продукт, вы создаете ему клиента, либо даете ссылку, он регистрируется, заказывает продукт, компания ему оставляет. Но в большинстве случаев люди говорят, ну, я не понял, в чем суть, давай расскажи. Вот в этом случае очень важно вывести человека на спонсора. Здесь спонсор. Это в том случае, если вы не можете закрыть сделку. В принципе до этого вот момента вы в принципе сами можете это все сделать еще раз. Список знакомых есть, позвонили, SMS, звонок, дали видео правильное, после видео задали вопросы, которые я проговорил ранее. И человек говорит нет, мне нужно подумать, нет, э, это не для меня, я это знаю, я это видел. Другой говорит бизнес, другой говорит продукт. Вот. На этом вы спрашиваете, карта есть, давай зарегистрируйте я помогу. Все. В других остальных случаях выводим на спонсора. Спонсор это тот человек, который опытный, который зарабатывает деньги, и нам важно, когда вот ну вывести на спонсора. Смотрите, все люди, которые работают по алгоритму этому действия, извещают вот спонсора, ну пишут. Там Саша или звонят Саша, слушай, у меня есть человек, кандидат. Я отправила видео, он сейчас посмотрит. Вдруг если что, будь готов, там э, я выведу на тебя. Либо Саша, у меня там или Наташа, у меня кандидат готов с тобой пообщаться по видеосвязи. Вопрос: он, э, ты ему давала информацию в видео или ты не давала ему информацию в видео? В любом случае, можно выводить и до просмотра видео, и после просмотра видео. Есть люди, которые не готовы смотреть видео. Тогда выводите до видео, но ну, просто вы скажите, человек занимается тем-то, тем-то, работает там-то, там-то, из такого-то города, интересуется бизнесом, но не хочет смотреть видео, он хочет поговорить с тобой. Либо он посмотрел видео, я ему рассказала о тебе. Смотрите, как выводить на спонсора. Спонсор – это тот человек, это эксперт в бизнесе, неважно, кто это. Ваш личный спонсор, либо наставник ваш, либо еще кто-то выше. Это всегда эксперт для вас и для вашего человека, тем более для кандидата. И очень важный момент, когда вы продаете спонсора, вот надо вывести на спонсора. Смотрите, вы с человеком пообщались, с кандидатом, это ваш знакомый человек. Либо это из холодных контактов. Ну, Если вы с ним состыковались по видеосвязи, и вы говорите, вот посмотри видео, а затем я тебя познакомлю со спонсором. Вы говорите, э, спонсор, либо лучше, это мой наставник, э, человек, у которого я учусь, человек, который зарабатывает деньги. Он эксперт в этом бизнесе, он э, тебе э, поможет начать здесь зарабатывать деньги. Ты посмотришь видео, и я созвонюсь со своим наставником, если он не занят, он найдет две-три-пять минут чтобы с тобой пообщаться если он не занят то я сделаю встречу на троих окей да и смотрите очень важный момент смотрите когда спонсор вот, выводите на спонсор я объяснил как вот смотрите вот это вы в бизнесе вот здесь ваш э, наставник он да, там, нет, а вот здесь э, ваш кандидат, кандидат. И вот смотрите, э, когда, чтобы подписать кандидата в бизнес, всегда намного проще, когда делается это втроем вместе с э, наставником. Вы, смотрите, вы кто? Ну вот вы по профессии, например, там, учитель, да, преподаватель. Вы, здесь ваш кандидат, например, предприниматель. Между вами есть доверие, но нет экспертности. Когда вы добавляете третье лицо наставника своего, вы продали своего наставника, вы рассказали, какой он успешный, у него есть экспертность, экспертность, но между вашим кандидатом и наставником нет доверия. Да, и когда мы включаем, у вас есть доверие между вашим кандидатом, но у вас нету экспертности. И вот этот предприниматель, человек, который приходит в бизнес, либо он сетевик, либо предприниматель, либо неважно, что за человек, он говорит: "Слушай, Наташа, но ну ты учитель, а при чем здесь бизнес, о котором ты говоришь? И в основном люди вам не доверяют, и э, когда вы самостоятельно ведете переговоры, то за, за Канчивается на том, что ваш кандидат говорит, слушай, Наташа, вот когда ты получишь результат по продукту, ты получила результат, какой у тебя? Вы говорите, вот я только начала. Когда ты получишь результат по продукту, тогда расскажешь мне. А по заработку то же самое, говорит. Вот когда ты заработаешь деньги, первое, покажешь мне, что ты реально заработала, вот тогда я приду к тебе в бизнес. Когда вы добавляете вот этого человека, наставника своего, у него есть результаты по продукту и по заработку, и вы рассказали своему кандидату, что вы сейчас познакомитесь с человеком, который очень успешный и зарабатывает хорошие деньги. И спонсор сделает всю работу, поможет вам подписать его в бизнес. То есть вы используете опыт вот этого человека, наставника, и этот опыт, если вы вот новичок пришли в бизнес, вы только новичок, этот опыт у вас уже есть. Он есть у вашего наставника. И этот кандидат будет слушать вашего наставника, и он получит все свои ответы на свои вопросы. Он, спонсор ему расскажет, ваш спонсор-наставник расскажет ему, что нужно для начала бизнеса, что конкретно нужно делать, чтобы начать зарабатывать деньги. И после того, когда вы переговорили, вот сделали тройную встречу в Zoom, причем, когда в Зуме проводится встреча, вот смотрите, в Зуме, втроем проводите встречу, вот здесь, ваша работа – это соединить, вот соединили вы человека, говорите, вот втроем, это мой наставник, успешный человек, о котором я вам говорю, не нужно рассказывать все регалии, опять сидит ваш наставник, а вы рассказываете всю его краткую историю, там, где он был, сколько заработал, там, кто его родители, родословную не нужно его, просто говорите, это мой наставник, человек, о котором я тебе говорил, очень успешный. Слушая его внимательно и задавая вопросы, вы выключаете микрофон, слушаете внимательно и можете даже конспектировать, как это все происходит. Спонсор переговорил, дальше вы. Дальше не нужно, когда спонсор говорит, ну все, тогда давайте. Спонсор, когда перегорит с вашим человеком, он чувствует, то ли это человек сразу готов к регистрации, вы будете видеть в процессе разговора. Спонсор закроет сделку и договорится о следующем контакте с этим человеком. Ваша задача, вы это все услышите, это отдельный тренинг, как закрывается сделка, вы услышите, ваша задача, когда спонсор прощается, говорит, ну все, приятно познакомиться, давайте делайте то, то, то, о чем мы договорились, вы тоже выключаете... Телефон, это WhatsApp, Viber, Zoom. После того, когда э, спонсор провел работу с вашим кандидатом, не нужно оставаться с вашим кандидатом и повторно рассказывать, умничать, показывать суть бизнеса. спонсор уже сказал то, что нужно. Вам не нужно добавлять. Вы расстаетесь, и у спонсора спрашивайте спонсора, что дальше делать. И спонсор говорит: Так. Делать то, то, то, то, то. Не нужно влазить опять. смотрите, спонсор договорился, например, дать информацию дополнительную, по, вид, по продукту, по маркетинг-плану, добавить его в чат. А вы спонсор ушел, сделал работу, вы заходите и начинаете. Слушай, а здесь у нас маркетинг план, а у нас тут супер люди, а у нас президент, а у нас компания. Начинайте человека грузить той информацией, которая говорит. Все, все, все, все, все. Я уже понял. Все, вы с ним еще полчаса-час переговорили, вы просто человека ну, убили, я говорю. Просто вы отбили у него охоту дальше что-то вести. И чтобы не допускали ошибку, спонсор сделал работу, переговорили, вы делаете то, что сказал вам наставник во время разговора. Дальше не надо дожимать человека. И после того, как переговорили, спонсор сам спросит, бизнес, продукт, хочешь попробовать, либо пробники, либо что вот после этой работы человека нужно добавить в наш чат, в Телеграме есть чаты, дать видео по продукту, которую опять же порекомендует наставник ваш, дать видео по э, маркетинг-плану. Так, третье, так, это спонсор четвертое, пятое. Добавляете в чат, и пусть человек наблюдает, как э, проходит э, это движение у нас э, в чате: сколько люди зарабатывают, какие получают результаты. Когда вы передали это все видео, вы с человеком договариваетесь о следующей встрече с, со спонсором. Ну, обычно вот чтобы человеку ознакомиться с информацией там два-три дня достаточно и вы договариваетесь о встрече опять со спонсором и здесь опять вы извещаете спонсора что человек посмотрел видео по продукту по маркетинг плану что дальше делать спонсор говорит давайте создадим еще встречу еще раз переговорим с человеком что он хуй... Спонсор вам всегда в помощь, всегда, вот, особенно когда вы новичок, старайтесь это делать со спонсором. Вы обучаетесь, ваш кандидат, который понимает, что ему не нужно будет самому это все делать, и вам на первом этапе не так сложно это делать. Спонсор, что здесь на этом этапе делать? Спонсор, что сделать на этом этапе? И вы всю работу делаете. Опять создаете встречу, и здесь уже идет закрытие сделки, вы увидите, как спонсор закрывает эту сделку. У вас будет либо клиент, либо человек, который подпишется в бизнес. Либо если он скажет, ну нет, это не для меня, там, ну, дальше вы все услышите. Но самое главное – вывести его на спонсора, доработать. Он может остаться в этом чате, и может быть человеку нужно созреть время, чтобы месяц, два, три, чтобы он принял решение, либо чтобы нашел деньги. И опять выводите человека на спонсора. Дальше, в лучшем случае, если у нас идет, договорились с человеком, здесь вы определяете, какие пакеты, у нас есть пакеты, да, вот здесь, ну, здесь вот, смотрите, закрытие сделки, чтобы вы понимали, это спонсор все делает. Напишу, закрытие сделки. Вопрос только состоит в чем? Человек зайдет на 80 долларов пакет, ну, минимальный пакет, да, либо 130 долларов, либо 235, либо 500 долларов. Человек определяется с продуктом, сколько ему нужно продукта, и регистрируется. Здесь следующий момент у нас регистрация. Я всем рекомендую вот, регистрацию. Многие люди которые приходят в бизнес не могут зарегистрировать людей смотрите чтобы выглядеть в глазах вашего кандидата хорошо вам нужно самому зайти несколько раз а, раз 5-10 зарегистрировать как вот я когда начинал бизнес я человек у меня смотрел видео я захожу уже думаю сейчас он будет регистрироваться что ему нужно на этом этапе, на этом этапе, то есть момент регистрации, пройдите, запишите себе план регистрации. Так, первое, заполнить имя, фамилию, почту, свою дату рождения, страну, все это запишите, чтобы вы могли, чтобы вы э, ну, умели помочь зарегистрировать человека. Я, когда человек регистрируется, я говорю, давайте что, смотрите, вы можете сами зарегистрироваться. Я спрашиваю, вы сами сможете зарегистрироваться или вам помочь? Я говорю, давайте в WhatsApp, в Viber, там, в Skype я вам помогу. Зарегистрировал человека, помог. Либо, на, говорю, давайте я на своем компьютере введу и зарегистрируюсь. Многие люди э, останавливаются на том, что карточку вводить нужно, показывать надо экран, и человек не хочет показывать экран. Я говорю, смотрите, если он делает на своем компьютере, я говорю, вы можете выключить демонстрацию экрана, вводите здесь карту, э, дату истечения, коды СВВ, а я на своем компьютере тоже анкету заполняю такую точно, ввожу карту свою, не бойтесь, там оплата не пройдет, и смотрю, куда его дальше перекинет, чтобы, чтобы помочь человеку, чтобы человеку комфортно было. И если человек говорит, слушай, я не хочу тебе показывать карты там, и так далее, я говорю, самостоятельно зарегистрируйся. Если не проходит оплата, там высвечивается красным такая ошибочка, там есть номер заказа. Берете номер заказа, переписываете и говорите человеку: нужно подтвердить оплату. Вы обратитесь в службу поддержки. У нас в WhatsApp Евгений в Москве. Даете номер заказа, 4 цифры последней карты, и код СВ три цифры. Смотрите: вы не просите полные 16 цифр карты, вы не просите дату истечения до какого, и не просите код в три цифры. Поэтому говорите, что. Любая оплата проводится. Вы уже указали данные карты. Дальше нужно подтвердить 4 последние цифры и код из 3 цифры. Все, проходит оплата. Зарегистрировали человека, правильно? Переходим дальше. Так, на вопросы я потом отвечу на все. Так, зарегистрировали. И после регистрации мы добавляем человека в чаты наши. Чат есть для активных партнеров у нас. И очень важно, у нас есть чат, где есть пошаговая инструкция для новичка. Вот у Максима есть такой канал. Добавляете туда человека, и там есть, есть ну, вся информация. То есть добавляете в чат пошаговые инструкции. Так, это у нас какой уже по счету этап? Так, пятый. Так, это шесть. Семь, восемь. Добавляете в чат. И человек там смотрит э, тренинги. Затем, когда человек, вот новичок, купил пакет, нужно делать э, запуск новичка. Это тоже отдельный тренинг. Но я вам вот алгоритм спонсирования вот десятый момент что человек делает когда он купил пакет что ему нужно делать у вас есть уже пошаговая инструкция и вывод алгоритм спонсирования вы говорите человеку слушай вот опять же у нас и тренинги будет по этому поводу как запустить новичка он делает то же самое он составляет список он Обращается, делает звонок СМС к людям. Он передает видео. Дальше выводим на спонсора. Добавляем в чаты гостевые. Даем видео по продукту, по маркетинг-плану. Выводим на спонсора. Идет закрытие сделки. Здесь вот этот момент вообще важный. На третье лицо. Его нужно досконально отработать, чтобы все было правильно. Дальше регистрация. Добавляете человека в чаты, запускаете, и люди приходят в бизнес и говорят, что нужно делать. Приходит новичок, купил пакет, он опять составляет список, он делает звонки знакомым видео. Смотрите, вот этот список, это тоже будет отдельный тренинг у нас по э, работе с э, холодными контактами, по работе в соцсетях, где брать людей. То есть вот эту базу, ее нужно всегда пополнять. И многие люди говорят, вот у меня нет списка знакомых, я не хочу работать. Друзья, список знакомых нужен для того, чтобы среди ваших знакомых найти людей, которые хотели бы работать с нами в бизнесе, либо кого-то порекомендовали, либо стали клиентами. И пока мы не спросим у человека, интересует его бизнес или продукт либо рекомендацию, мы ничего не получим. Поэтому нужно обращаться. Но знакомых нужно известить для того, чтобы у них спросить: вот смотри, как нужно, не нужно уговаривать людей, нужно перебирать их. Взяли вот своего знакомого, говорит, Наташа, слушай, привет, система, можно заработать денег. Тебе интересно, деньги нужны? Она говорит, нет, следующий. Иван Иванович, добрый день. Вот слушай, я занялась э, новым бизнесом, мне нужен ваш совет. Вы как опытный человек, мне нужно с вами, нужно, интересно ваше мнение. Он говорит, мне неинтересно, вы окей, до свидания. И вы перебираете людей, кто хочет сейчас, в данный момент получить информацию. Потом люди, которые э, будут, ну, которые не хотят, они придут позже кто-то через месяц, кто-то через неделю, кто-то через три дня, кто-то через месяц, кто-то сам к вам обратиться, ну и так далее. То есть нам список базу данных нужно начать со знакомых. Очень часто, зачастую бывает, когда вы побоялись знакомому говорить о бизнесе, а вы приезжаете на мероприятие в Киев, в Москву, там либо в Европе где-то, и вы встречаете знакомого своего одноклассника, и говорите: "Серега, привет, а ты что, тоже здесь?" Он говорит: "Ну да". Я в компании. А как ты давно в компании? Ну вот уже три месяца в компании, уже команда у меня 250 человек. Есть директора, исполнительные директора, уже есть глобальные. А вы ему побоялись написать и позвонить. То есть нужно отработать список знакомых. И важно их вести, дорабатывать. И список вот этот пополнять. Вот здесь соцсети, все. Facebook, Instagram, Telegram, Viber, WhatsApp масса. И холодные контакты это доски объявлений разные. То есть, ну, я вот одним словом напишу: холодные контакты. Холодные контакты, вот смотрите, вот это теплые контакты ваши, горячие контакты. А есть холодные контакты. Холодные контакты, вот смотрите, в моем бизнесе, чтобы вы понимали, из теплых я подписал 10 человек. Э, остался со мной один Сергей Попов работы все остальные там вышли давно с бизнеса. И сейчас э, моя база людей составляет, и команда большая, и база людей, она состоит из незнакомых людей. То есть с холодного рынка, это тоже отдельный тренинг, холодный рынок, э, с человеком познакомиться э, и дать ему информацию, пригласить в бизнес, это точно такой же механизм. И как и здесь, вот точно такой алгоритм спонсирования. Единственное, что в момент общения, когда вы раз-два пообщаетесь с этим человеком, уже будет ваш теплый знакомый. И вы просто его вносите в базу данных, вот и все. То, что я хотел вот до вас ну, донести, показать, алгоритм спонсирования. Если каждый из нас будет выполнять вот так алгоритм спонсирования, составлять список. Правильно обращаться к людям, давать информацию тем, кто хочет получить, правильно выводить на спонсора, добавлять в чаты, поздравлять в чатах, давать видео. Правильно, человека, когда добавили в чат, его нужно вести. Любого человека нужно доработать. То есть, таким образом, многие люди думают, что вот один раз обратился к человеку, все, он подписался. Человека дорабатываем, дорабатываем. И очень важно еще, я не сказал об этом, когда вы добавили человека в чат кандидата, дайте ему видео по продукту, по маркетинг-плану, вы уже познакомили его с наставником, обязательно нужно знакомить с наставником. И пока он еще партнер-кандидат, и когда он уже купил пакет, тоже обязательно знакомить. если вы сами закрыли сделку. Но очень важно, когда ваш кандидат, я вот вижу, многие добавляют в чат людей, добавили, даже не пишут, нужно писать, давайте поприветствуем нашего гостя чата, Наташа, она из Питера, она присматривается к нашей компании, так поприветствовали. Дальше, когда вы дали человеку видео, очень важно создать в Zoom встречу такую для него сделать один раз. Попросить партнеров, у кого есть классные результаты по продукту, классные результаты по заработку, чтобы 3-4-5 человек вот в зуме собрались и сказали там, рассказали свою короткую историю. Ваш кандидат слушает ваших людей, мы же его не покусаем. Скажите, что в зуме мы не покусаем человека. Вы просто услышите истории людей, чем люди пользовались, какие результаты получили, что конкретно они делали и сколько они заработали денег. И Вера у вашего кандидата еще увеличится. Но если совсем человек говорит, нет, нет, нет, это не мое, ну тогда вы его отпускаете с миром себе и пусть хочет, наблюдает, а пусть хочет, включается в бизнес. Вот и все. Вот такое я хотел вам пояснить, алгоритм спонсирования. Но вы заметили, сколько? 10 получилось пунктов. И на каждом пункте, вот представьте, человек не может подписать в бизнес кандидата, потому что он допускает где-то ошибки. И на каждом пункте нужно сделать правильную работу, и человек придет в бизнес. Если вы делаете по-другому и стараетесь самостоятельно делать, у вас свой алгоритм, и он приносит пользу и результат, вы умеете подписывать людей, это является правильным. Как в футболе говорят, неважно, как ты забил гол, самое главное, ты забил гол, и это значит, пользу принесло команде, значит, это правильно. Если вы подписали человека, значит, это правильно. Если вы работаете, вы подписываете людей, а ваши люди не могут работать по вашему алгоритму, то нужно давать вот этот алгоритм. Потому что я знаю, что есть люди, которые подписывают людей. Каждый день подписывают, подписывают, подписывают, а их не люди никто не подписывает. И нужно, должна, быть, должна быть правильная дубликация, чтобы люди смогли… Ага, он пришел в бизнес, новичок, что мне делать? А вы говорите, да, бери, этот, звони людям, видео отправляй там человеку, он должен понимать, в самом начале, когда человек приходит в бизнес, он не должен допускать ошибок, он должен правильно зайти в бизнес. Запуск новичка в бизнес – это другой тренер совершенно, там э, тоже много работы. И если ваши люди, вы думаете, что если вы подписали, и все, это ваш бизнес, вы уже сделали, нет, опять нужно со спонсором, если вы не знаете, как делать, запуск делается тоже со спонсором, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все, на этом давайте я закончу тренинг, а вы скажите вопросы, кому непонятно, что, я смотрю, там писали в этом чате.